Об этом поподробнее расскажут заместитель председателя Национального банка Кургенбеков Ишимович и начальник управления денежной наличности. Саламат сар, саламат сар персингер Национальный банк Крымской республики в соответствии с конституционным законом Крымской республики о Национальном банке Крымской республики в честь празднования 30-летия со дня введения национальной валюты с 10 мая 2023 года вводит в обращение банкноты номиналами 200, 500 и 1000 сомов образца 2023 года. Банкноты номиналами 200, 500 и 1000 сомов открывают новую пятую серию банкнот национальной валюты. Новая серия банкнот будет вводиться в обращение постепенно в рамках планового пополнения запасов банкнот по мере исчерпания запасов банкнот действующей серии. На первом этапе будут введены в обращение банкноты номиналами 200, 500 и 1000 сомов. На втором этапе будут вводиться постепенно в обращение банкноты номиналами 20, 50 и 100 сомов. И уже на третьем этапе постепенно будут вводиться в обращение банкноты номиналами 5000 сомов. Основное направление в сюжетах новой серии банкнот – это отражение историка культурного наследия Кыргызстана осталось без изменений. Сохранены портреты представителей искусства и культуры на лицевой стороне, а также и наши исторические личности, а также достопримечательности республики на оборотной стороне банкнот. Основной цвет и размер банкнот также остался без изменений. Банкноты новой серии имеют обновленный дизайн и новый современный и эффективный комплекс защитных механизмов. Вот Более подробно сейчас, для того чтобы вот... Рассказать о банкнотах я передам слово начальнику управления денежной наличности Национального банка Медине Аширалиевой. Пожалуйста. Основным отличием банкнот 5 серии от действующей серии является отсутствие белого поля на банкноте. Одним из факторов изъятия банкнот из обращений, последующих уничтожений, является загрязняемость банкнот. И наличие белого поля приводит к быстрой загрязняемости банкнот, тем самым сокращая срок обращения банкнот. И в этой связи Национальным банкам было принято решение сделать поле водяного знака цветным, тем самым увеличить срок обращения банкнот. Также основным отличием является, на банкнотах первой серии имеется метка для людей, для слабовидящих и людей с ослабленным зрением. Эффективность использования меток, было согласовано с обществом Кыргызским обществом глухих и слепых, и согласовано наличие этих сеток, размещение этих сеток было согласовано с обществом. И по рекомендации общества метки используются через номинал, то есть на банкнотах номиналом 200 и 1000 сомов. Также банкноты... Новая серия имеет сбалансированный комплекс защитных элементов на оборотной стороне. Основные защитные элементы расположены на лицевой стороне и соответствуют всем уровням защиты. Хотелось бы выделить защитные элементы для населения. Это основным таким эффективным защитным элементом является это наличие водяного знака и цифры номинала. Также использованы публичные, ярко выраженные защитные элементы, здесь микрооптическая защитная нить использована, также специальная переменная краска. Все банкноты национальной валюты, независимо от года выпуска, принимаются в обязательном порядке, как средство платежа, и является, имеет официальный статус платежного средства. Кыргыз Республикасын Уттук Банкы, на был банкнот тор, а, лутух валюта, нон карата, а, чахарлыбчатат. А, Булл банкнот джанг джан, бешенчессерия, да банк а, серия, да банк тот тордун, ах, акрындан Середа банк тордун камы түгөнөв ашта ганда менен чаралат. Биринчи ден азрайт Калган, минг джанг сериясында сакталган жана а, алдын кетте а, тарихи инсандардын портреты а, а, жайгаштырылган арт, -арт кып еттинде Кыргызстанын кош жерлери жагаштырылган а, а, банкнотанын түсү жана өлчөмү да сакталган Б банк мотордун банк Арток Челыда, Бул, Джанака э, Калка, э, Таналган, Курго э, Элементарида, Су Бельгиси, Джана Наминалдин, Санда, Сакталган. Э, Бардок э, банкноттор Тор, э, Карга Саймаранда, э, Расмитулем Караджату Статус Нае, Джана Чарлган, Джилана Каравастан, Сюзюс Чексис. Э, Кава лаура, ты из. Джанна, ты сыбой в этой книге, сыбой в этой книге, а ты Таджирива көрс өткөндө банк мотордун жүгүртүүдөн алып чыгар муусу анданара анданары жок кылынусу банк моттордун булганышы себеп болотта. Ошондуктан актай тилкени бистеген деген түстүү килке карата көрсөтүлгөн жаңы сериядагы банк тоттордун мөөнөтүн гузартат. Ушундо еле банкнот турдо, а, банкнот а, жана азиз адамдар, жана көрүчүсү, начар адамдар учен, а, атайын, а, барда. алардын эффектив түйү жана а, а, бул а, азистер жана сумушу боюнча Атаян Бельглер, бир номинал дангинга на Горгостюльгенда, башка чайтканда, еки дюйсчена, беш, еки дюйсчена, мингсом номинал, банкнот тордо, горсюльген. Извините, на прежних банкнотах, значит, не было, да, <связывая> Да, метод не было, и, <связывая> да. И вот еще уровень защиты, они усилены, Да, здесь усовершенствован защитный комплекс банкнот, здесь использованы... Значит, защитные элементы, как значит, защитная нить, микроптическая микрооптическая защитная нить с, с изображением логотипа национального банка и цифры номинала. На предыдущей серии это была просто металлизированная нить. Также использована при наклоне банкноты проявляется скрытое изображение в виде графического знака СОМа на действующих банкнотах. Это было слово СОМ. То есть номинал банкноты. Также а, было использовано м, значит, а, а, при наклоне, также мы видим а, красящую краску специальная переменная, которая виде двух движущихся колец, и орнамент меняет а, с, с желтого цвета на зеленый. Такой защитный элемент был использован на действующей серии только на банкноте 5000 сомов. Но на пятой серии использована мотивированная серия, версия этого защитного элемента. Чехарчу кампания лар конкурсу дженгичилерменен кана келешим тюсюб чехарулган. А за что был компаниясы, чекарочий француз абертур компаниясы, джана криен криен крэнси американский швед кампаниясы на чекарлган. Джана, а за что большинчье мунда деген. Да, джантаи туп кара Джана к банкнотам, джантаяк ал караганда сомдун бергиси пайдаволот. Джана бибирине дал келген срот төлштун банкнотун алданк жана бетин беттерин сротторн фрагментера жарақас ал кургандо ром форматында улутук банктан лагати пигурнут. Ал бет более того, банк ушел на акция, на баспичаров неиздели. Ушел на в Копсус, камса, клуб, саналата. Ось он дуктан, если не есть, ну, как чай джигутули, ну, это Иларта, узгочелюкторды ушул даймақта узгочелюкторды жана коопсот технологияларын дайма изилеп жатуёт да, ошондуктан иларал ктажриба буйча ушул курго элементтерин өркүндөтүшүн бир жети же он цилдин ичи араларда а на нулевом створе серия да банкнотор онеки онеки джилмурун чарлганда? Нет, мы сейчас как раз с 10 мая выпустим обращение и это будет поэтапно в рамках планового пополнения запасов по мере исчерпания запасов в банкнот действующей серии. Поэтому для настройки банкоматов и терминалов у коммерческих банка будет предоставлено достаточное время. Но в целом это занимает полгода, но я думаю, что... Вот это поэтапная поэтапный выпуск как раз и дает возможность ускориться коммерческим банкам для настройки банкоматов. Банкноты будут постепенно вводиться, и банки, конечно, уже занимаются вопросами адаптирования своих вот оборудований для новых банкнот. изготовитель банкнот национальной валюты определяется на конкурсной основе. Изготовителем банкнот новой пятой серии является французская компания Абертюр Федюсиер и американо-шведская компания Крейн Currency. В обращении сейчас сумма денег в обращении порядка более 193 миллиардов сумм. Да, мы будем поэтапно вводить вообще пятую серию, и поскольку основными востребованными номиналами в обращении являются банкноты средних и высоких номиналов, в этой связи первыми выпускаются банкноты номиналом 200-500 и 1000 сомов, а 5000 это по мере необходимости поэтапно, и также и другие более низкие номиналы будут по мере необходимости поэтапно выпускаться. А без тренинг, Без девушек он у Негизи учурдан пайдала ант кетем шол банк модталарды айор мамелер кылыш керекте Адан анткене чилген жана тытылган елер бүт пары би комиссия түрундөк жчок кылыннатта бизде Анан, да, оборудование специально. И ушел орду, комиссия Туриндо Тузип, барн Джаклу Настанда, барн Есептель Чакара. Анан, ушел действительно Булганган, банк Муторгана Джаклу Ната. Износились. Но э, э, все зависит от культуры обращения. Мы э, на ежеквартальной основе уничтожаем эти банкноты, как, э, как я уже сказала, комиссионно. Ну, вот смотрите, я извиняюсь вот еще раз. Вот Кимеловна это сказала. Елена Кимеловна да, об этом сказала, но еще и расскажет. Сейчас вот пятая серия банкнот, да, мы вот намерим, намериваемся выпускать в обращение. А вот четвертая серия была 12 лет назад выпущена. Вот она тогда начинала вводиться в обращение. И уже, конечно, вот срок прошел. Не, не прошел, конечно, вот постепенно срок идет. И поэтому срок достаточный для того, чтобы вводить уже новую серию банкнот. А так, конечно, ста, действующие банкноты, они будут находиться в обращении. И, и поэтому а, в, любые а, в, номиналы всех серий банкнот всегда этот, а, они законные платежные средства и принимается везде без всяких исключений и поэтому просто сейчас вот одним из факторов это вот плановое вот введение уже новой серии уже время подошло и мы вот и планово постепенно будем вводить <весединир> Ты был информация Шандуктан. А Скажите, пожалуйста, вот планируется в ближайшем будущем, ну, ликвидацию, как бы, какой-то ну, 100, да, или 20 сумм, или 50 сумм, вот как раньше отдельно нет, пока у нас в этом направлении ну, изучается, все ведется работа, но пока не планируется. А можно еще вопрос? А на какой стадии сейчас разработка электронного сома? Цифровой? Да. Цифровой сом? Ну, цифровой сом это, вы знаете, э, э, скажем так. Есть вот наличные деньги, да, есть безналичные. А цифровой СОМ – это третий, вот, э, третий вид. Э, он, э, уже разработана концепция цифрового СОМ. Она размещена на сайте Национального банка. Сейчас работы ведутся уже, начатые работы. Э, пока мы ничего не можем сказать. Если вам интересно, то концепция размещена на сайте Национального банка. Как Я уже говорила, стоимость изготовления, затраты на изготовление — это а информация закрытого характера, и мы не можем данную информацию звучать. Ж говорили же, Тоже. говорили Тоже. же обертьюрфе дюсьер французская компания и американо-шведская компания Крейн Currency. изготовители этой бакнот. Ну, вот эти компании, они, конечно, избираются на тендере на основе международного тендера только по итогам тендера определяется вот производитель банкнот. Ну, банкноты национальной валюты соответствуют а, мировым стандартам качества и, а, как вы уже знаете, они завоевали а, Награды в престижных международных конкурсах – это банкнота, памятная банкнота номиналом 2000 сомов, в свое время была отмечена банкнота номиналом 5000 сомов. Банка, там, на месте, больше, там, специалисты национального банка э, во первых это заключается контракт э, все условия оговариваются контрактом и э, специалисты национального банка э, участвуют на каждом этапе изготовления банкнот еще вопросы ну, если вопросов нет да, на это, мы завершим Спасибо. Да, мы Можете вот. это посмотреть. Вот, да, да, не мы Образцы. Образы. Вот, с надписью Ильги. А ну они из такой же бумаги, да? Да, да, да. да? то есть в обращении 10 мая будут выпущены только без надписи Ильги. Они меньше? Нет, они. Они размер, размер такой, такой же. же...